Теперь, друзья, новые песни, как всегда. Итак, полетели! Часы в Старый дуб растет давно, Может, сто лет и не более, Стережет дуб воронье, Черный ворон старый тоже Ему немало лет Судьба их со мною скот Как они, я тоже нет, Вот какой зимуют вместе Только воронье на нем Лишь одна у птицы песня Сильно каркает причем Черный ворон во степи Один кричит Опасаясь от непрошенных гостей Ворон туп оберегает да храни. от недобрых, злых, назойливых людей. Черный город, гости один кричит, Опасаясь от непрошенных гостей, Ворон тут оберегает, да храни. От недобрых, злых, назойливых людей. В этом дуб ласкает Осень с дуба листья рвет Зима снегом укрывает А весною туб цветет Множит воронье потомство туб укроет от дождя Ворон с дубом одно сходство тупый ворон как ронья В чистом поле, в чистом поле Старый дуб растет давно Может сто лет и не более Стережет тупо воронье Черный ворон во степи один прикинь, Опасаясь от непрошенных гостей. Город дух оберегает да хранит От недобрых, злых, назойливых людей. Черный ворон во степи один прикинь, Горан поберегает берегает, да храни От недобрых злых назойливых людей Четыре-добрых, если один хричит Опасаясь огнепручных костей Город тупо оберегает да храни От недобрых злых назойливых людей